Как бы я не выбрала ракурс, солнышко все равно светит в глаза. Э -э, хоть и прячется за тучкой. А цветам ни по чем. какие у нас тут розочки. расцвели. красота. Бонжорно тутти, бонжорно карамичи, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, гости канала, а также те, кто случайно заходит ко мне из любопытства, желаю всем позитива, хорошего начала недели, добра, жизненной энергии, дарю вам свою улыбку, заходите на мой канал, подпитывайтесь энергией, подпитывайтесь позитивом, друзья мои, не падайте духом, все наладится как итальянцы говорят андра тут тбн и все будет хорошо верьте в хорошее но сегодня видео я хотела снять совершенно на другую тему хотя как обычно я по этой дороге иду в магазин за покупками продуктов тема очень интересная я бы сказала для тех кто хочет развивать свой канал Неделю назад я случайно попала э, на один канал э, посмотреть э, видео по кулинарии и э, оказалось, что на том канале э, хозяйка канала Элина проводит э, флешмоб, э, помощи начинающим блогерам э, Встала в тенек, а то солнышко напрягает, не очень удобно рассказывать об этой теме. Я вставлю небольшой эпизод одного из видео с канала Каилини на обед, где вы сможете ознакомиться с ее акцией, написать ей лично на электронную почту и узнать условия этой акции, дорогие мои. Илина профессиональный повар, позитивный человек, также заряжает всех энергией и своей улыбкой, как пытаюсь сделать это и я, дорогие мои. Живет она уже давно в Германии, так что у нее есть чему поучиться кулинарным каналам, если, конечно, кто-то желает подписаться на нее, не участвуя в этой акции, дорогие мои. Здравствуйте, мои дорогие Джаночки, добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня я к вам с одним замечательным, шикарным, самым вкусным и полезным витаминным армянским рецептом. Даже не только армянским, а вообще всеобщий кавказским, потому что в принципе пекут его везде на Кавказе. Сегодня будем делать что-то наподобие армянского женьгайдавгаз, потому что сейчас сезон начался. Все растет, все цветет, все прям бросится в наше блюдо. Это куда мы зеленью или просто лепешка с сыром с зеленью, потому что у меня муж не любит просто зеленью, он очень любит, когда зелень сыром. сыром. Я, честно говоря, тоже очень люблю этот фасон. Так что, джанульки мои, давайте перейдем, я вам покажу, что нам для этого понадобится и уже начну. В первую очередь я, конечно же, замесю тесто, а потом уже займемся зеленью. Друзья мои, от себя хочу добавить, используйте любой шанс, как говорится, ловите удачу за хвост, возможно на этом канале вы найдете новых друзей, а также новые идеи для своих видео, это касается в частности кулинарных каналов, дорогие мои. Особенно я хочу пожелать удачи тем, кто действительно стремится развивать качественный контент, не останавливаться на тысячи подписчиков, двигаться дальше, использовать любой шанс в этой нелегкой работе на платформе YouTube. Дорогие мои. Ну, а сейчас мои дорогие <связать> я иду в магазин сделать небольшие покупки продуктов <связать> <связать> на лавочке на которой я всегда останавливаюсь не получится у нас сегодня поговорить и вот она занята <связать> дорогие мои ну что еще сказать друзья мои подписывайтесь на мой канал Напоминайте о себе, после тысячи подписчиков очень тяжело ко всем зайти одновременно, даже ответить на комментарии, которые вы пишете. Пожалуйста, не обижайтесь, не убегайте раньше времени, дождитесь. Я просто уже говорила не один раз, что я отвечаю даже на комментарии, которые месяц назад были, два месяца назад написаны дорогие мои вот просто чтобы качественно посмотреть видео у человека не одну минуту не пять минут а стримы я у некоторых записи смотрю от 15 до 20 минут нужно время ну вот представьте 10 человек в день а вас больше тысячи и некоторые приходят почти каждый день почти каждый день люди активные и люди хотят чтобы их смотрели тоже поэтому дорогие мои наберитесь терпения Думайте позитивно. Жизнь продолжается. Всем пока. Ой, загляделась на небо, птица летит.